Куда нам вниз? Книз вот сюда? А народ в купальник как идет? Да взяла. Нам? Я с собой взяла. Да. Ну подожди. Да да да. Два а? рюкзака в каком-то из этих рюкзаков, по идее купальник. Или я в синий положила? Не, я в синий не ложила. О, в этот. Блин, я не помню не важно в общем идти нам 6 минут. минут да вот такие камни а, запах а такой а вот а как а на море а морской а что а случилось а вытруси а колючка остановись вытруси а давай Кто тоже никуда не спешит вытруси все Ух. Ой, если еще и поплавать нам удастся, будет вообще замечательно. Мы только, правда, не брали с собой полотенца. Ничего, при такой жире. Быстро мы высохнем. Здесь очень много велосипедистов. Плавают на байдарках, каноэ. Видимо, она прокатывает. Кто-то со своими приезжает. Так. Аля, беречь, да? Поворачивай направо. Угу. Бузина. вопрос то тяни на Давай, давай, давай, тяни не сильнее. Вот так, молодец. Выходим, прорезаем. Спасибо. Запустил ты нас всех. О, людей там пикничок. Ну это тот, кто здесь живет, вряд ли это, смотри, доедут. А сколько километров получилось от нашего 90 километров? И напоминает, когда мы ездили на вот эти озера карьер, где, где прозрачная вода. Была. А -а -а. Мальдивы, где да, но это на карьер не похоже. Нет. Нет. Точно, не карьер. Ой, ну вода чистая. Угу. Даже не знаю тут. На байдарках точно плавают, купаются. Боже, какая красота! Какие горы! Горы, а за горами горы, а за горами снова горы, и еще горы, и горы, и горы. Класс. Класс. Да, снимай этот рюкзак. Я ему не брала ничего, не Брала. утки, Утки, да? О, к нам уточки плывут. Ян, уточки, смотри, как близко. Ты видишь? Да. Какая а прелесть. Ты... А вон посмотрим, бил? сейчас люди, наверное, плавать мама, Да. Ты посмотри, они прям к тебе. Они даже не боятся тебя. Мама, ты посмотри, вовися. Что это такое? Какая прелесть. Мама. Мама, а. а там бил, написано акула. Где там? Нет акул тут Нет О, вот Вы смотрите, вы смотрите Они травку приплыли покушать Там собачку Ну купаются, люди купаются Хотите покупаться здесь? Я взяла вам трусики, если что плавки. Ну не плавки, вы можете покупаться Вот снять шорты и в тех трусиках, в которых вы есть, поплавать, а на смену я вам взяла Переодеться чистые Мама, да. круг. Круг не взяла, дорогой. Вода, виды, виды просто. Мама, ну давай. Ты сдал на большой камень. Вау, вау, вау. Давай, давай боюсь, снимай. Нет, мама, мне... Да небось она побегает собой. они Вот это движет. Сейчас они набегаются. Ой, собаки, это просто круто Такие крутые Они, видно, молодые У нас Джой, когда был молоденьким Тоже так бегал У нас находился Подружек Теплая. Тут, кстати, очень долго, мелко Красиво, я взяла А я не буду плавать Мне вообще не хочется Ну, я вот так подбрасываю, как будто много блёсток в воде. Ты видел? Да. Ты видел? Ребята, не знаю, передаёт, не передаёт, но в воде очень много блёсток, таких маленьких частиц, которые блестят. Воды прям блесточки, блесточки, я вижу много-много таких кроплений. Ну вот смотрите на, смотрите видно, не знаю, камера передает. Вот смотрите, как блестит, это блестки. <свес> Что это такое? Что это? Может приехать потом в следующий раз с намыть. Золотишко? О, это и -то рыбка тоже. А здесь, кстати, уже так оно засасывает. Не чистый песочек, а такая, как ил, что ли. Так. Ой, смотрите, сколько всех. И мои пошли плавать. Я брала купальник себе, ну. Значит, как-то мне... Не хочется. Очень не любитель плавать. Красиво. Очень много птиц летает, таких хищных. Видно, или орлы, или соколы. В поисках своей добычи. Ну, что может быть лучше? Ягоды, горы. Еще и река такая красивая. За меня восторг. Просто я в таких местах Никогда не была. О, видела собачек все собачки пришли, охраняет территорию. свою. все собачники в Испании, поэтому у некоторых людей по 2-3 собаки даже. Здесь культ на собаках. Так, ну песок мне прям не дает покой. Что, к вам идти? А вы уже прямо окунулись. Ну где я тут буду переодеваться? Тут такие кусты. Ладно, в Айдарках приплывлю. Тебезик красивый, девочка. Ой, сейчас меня обнюхает. Добрюшка. Ай! Ну спасибо тебе душ прохладный не могу им налюбоваться можно вечно на это смотреть Но вам хочу сказать все равно камера не передает той мощи вот того объема который виден здесь это очень красиво и на той стороне я смотрю там такой вот песочек и леса леса леса не холодно не, ну вот что это, что это такое бледит? А ты видишь, Марк что блестит? Ну тут не видно. Да. Вот так обычно ничего нет. Вот так смотрите сделала, смотрите блестит, смотрите сколько блесточек. Блин, ну это что-то, Сереж. Так. Наверняка есть какое-то объяснение этому и местные наверняка знают. Смотрите, сколько много как рассыпанную блесточку. Может тут, конечно, рассыпал, но я сомневаюсь. Я такого не видела. Ну, вот, смотрите, вот маленькие прям кусочки. А Ну-ка. Не, ну это так, конечно, не смотрится. А ты видишь, что блестит вода? Вот она блестит. Да. Вот, смотрите, сколько этих да, смотрите, блестяшек. Смотрите. Да. Держи. А у тебя тоже искрится? Да, нет. Даже там на глубине. Я просто думала, может быть, здесь рассыпали что-то. Но я один камешек побольше взяла. Он такой, как перламутр. Ну, кстати, вот идешь, они как... Я не знаю, что это такое. Это твердая такая порода какая-то, но она прям как зеркальная. Я все-таки переоделась. Купальник же я не просто так брала, а так не хотелось. Дети, смотришь на детей и думаешь, ну, я, наверное, буду жалеть, если я не искупаюсь. Смотри, грейся на солнышках. С маской понырять. Смотрю на глубину. Вода классная. Вот туда заходишь глубже, тоже в воде. Вот прям какая-то взвесь перламутровая, блестящая. Слышишь? Так, смотрите, скорее всего это перламутр Вот я понаходила Вот так он блестит Видите, видно, не видно, не знаю Выходите из воды Вышли из воды И в самой воде Но камера не передает Но в самой воде вот ты идешь И вот взвесь Вот в таких перламутровых блесках Вы вот знаете, есть такие Ой, смотрите, сколько птиц вы видели? Это ласточки. Смотрите. Обалдеть! Надо же предупреждать, ребята. Раул. Ага. Так, на чем это? Сейчас на чем это я остановилась? Знаете, вот есть такие бодильационные, которые Прозрачные, но много-много вот таких блесток золотых. Вот это вот такое ощущение здесь, что идешь. И вся вода, она вот с этими блестками Вообще как-то необычно. Впервые такое вижу, даже не слышала никогда о таком. Пришло время въезжать. Мы обязательно сюда приедем еще. Нам просто нужно ехать. Будем знать, что здесь такие красивые виды. Люди приехали. Еще там какую-то лодку такую видно под парусом будут идти. Так, у меня здесь камень. Мама, Вон там мы были. Есть вот такой деревянный столик. Можно посидеть, отобедать что-то. Яничек, вставай с колясочки, садись в машину. Наша водичка. Так, посаживаемся. Пристегивайтесь обязательно, Ян, вставай. Хорошо, что я взяла купальник. Вставай, сынок, вставай. Давай, в машине поспишь. Здесь наш улов, он здесь будет стоять. Не, не, я уберу. В ногах? Берешь, да? Да, да, я сейчас. Ногу. Угу. Мы сегодня много насобирали. А мы это мы все будем продавать? Продавать. Пристегивайтесь, пожалуйста, ребята. мы это продавать все будем? Может. Это мы все съедим вы уже видите какие как местные с вот такой-то вот штучкой которая закрывает под солнышко лобовое стекло так держи от нее вообще здорово вот садишься Вообще не в горячую машину. Так все, поехали. Не поверите, да здесь даже вертолетная площадка есть. Это вообще. Лоза Яна. Лоза Мы уже в городе, приятным было наше путешествие, таким неожиданным, потому что мы ехали только лишь за ягодами, и вдруг перед нами открылась красивая река, и еще нам удалось в ней искупаться, поэтому вдвойне приятно, все очень уставшие, но довольны, едем домой. Всем пока-пока, до скорых встреч, спасибо, кто был с нами.